На, на, на, оп, опа, хорошо, раскумарили, ой-ой-ой, теряю высоту, все, винт сломался, запускай пропеллер, запускай его, все, тренда, жопа, снесли меня. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в режим весенний замес, суть этого режима в чем заключается, а в том, чтобы просто люто замеситься, просто разносить кабины другим игрокам, играя за разные классы, вот, собственно, и все. Выходим боком, включаем прицел и начинаем шимбенить, пердолить и ка вот так вот. О, хорошо, на 233 зарядил Челлику в нос. Так, Чел, ты что-то раскумарился сегодня? На, получил по лицу. Ах ты, я тоже получил, слушай. А я мне это неприятнее будет чему. Вот все-таки танк. О, хорошо, еще одного раскумарить. Блять, опять мне прицел сбрили, ребята. Что же вы делаете? На, хорошо зашло. Бляха, ни хрена не вижу с помощью этого прицела, вообще, я просто... На! Получил по лицу на 500 хп, вот так вот будешь знать. Будешь знать, все, улетел Василий, давай, до встречи. Давай, ну, Раскумарили его, смотри-ка, прям он офигел, слышишь, от жизни от счастья. Давай, Василий, до свидания. Бывай. И у меня застелили фраг, вот козлы-то, а. Так, тихо-тихо-тихо, у нас тут что-то крыса какая-то завелась. Подпольная. Подпольная крыса у нас здесь завела здесь. Ох еман тут крыс! Ребята я валю отсюда. Там смотри на карту просто на радаре там что-то какое-то. А ну с мастодонта происходит. На! Раскумарили маленечко. Так у меня два заряда осталось. Едрить мой кандрит, кандрит мой гамбит. Чего на нафиг? А все жопа меня тихо ухожу. Тихо. Джозеф Джозеф, не делай ошибки. Не делай ошибки, Джозеф. -ху -ху -ху -ху. Получил по лицу, да? Я тебя сейчас добью еще. Слышишь, Джозеф, тормози, епать, тормози. Джозеф, стой. Стой, Джозеф, Джузеппе. Ладно, умер я. Так, давайте попробуем взять вертолет. Его еще ни разу не брал. Ну, я думаю, сейчас мы хорошо с ним раскумаримся. Но это, конечно, не факт, но сейчас посмотрим в любом случае. Смотри-ка, тут нашего кошмаря челика. А мы вот так залетаем, такие. Оп-оп-оп, это наш чел. Понятно тебе? Раз, и все, и сваливаем отсюда. А нет, а что с. О, жопу откусили! Жопу откусили, ребята! Прямо куснули от всей души, сердце и почек. Ух ты, Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, молодой человек, я не в ту сторону летел вообще изначально, но сейчас мы вас маленечко подраскумариваем, так сказать, чикс, оп, вот так разворот резкий делаем, опа, оп, чикс, ах, а ни разу не попал, да как же трудно управлять этой посудиной говном, это, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, да тихо, да, ёпт, нахуй, да ебталый в рот, так как трудно управляется, это шайтан машина. На, на, на, оп, опа, хорошо, раскумарили, ой-ой-ой, теряю высоту, все, винт сломался, запускай пропеллер, запускай его, все, тренда, жопа, снесли меня. Так, сейчас нам, наша задача сейчас заехать хорошенечко на точечку и разнести там всех, так, так, так, враги потихонечку, вот они уже, вот они непосредственно враги. Так, мы пока шаманить не будем, потому что мы не попадем, я ж косой все-таки, как-никак, нужно подъехать минимум на дистанцию 2 метра. Тогда вероятность попадания как будто бы становится чуть-чуть повыше. Ой-ой-ой, аж перевернула, все, готовченко, сюда, его, так. Стой, стой, стой, раскумариваем это, ножки, ножки, раскумариваем чикс, чикс, чикс, чикс, чикс, оп, мимо, оп, попал, чих тих чик. Ребят, ребят, ребят, а помощь сегодня будет? Помощь будет сегодня? будет? Ну, должна быть, как будто бы. Да, ебта мать, нахуй. То как же. Ты, сука, повернись! Ладно, нормально. А, у меня вторая еще пушка свобода. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чел, прям. Слушайте, я раскумарил, смотрите на него. Смотрите на него. раскумарила прямо чел. Отзнатно! А, знатно раскумарили его, смотри, он аж засмаковал. Слышишь, кальянчик пыхнул, и все, и полетел, чел. А! Ноги отстегнуло. А, нет, все, все, живой, нормально. Я думаю, парализовала меня. Здорово, родимый! Улетел, Василий! Ой-ой-ой, вертолетик зашел уже к нам в строечку. Здорово, родимый, родимый. А как твои делишки? Ух ты, ептамыть. На! Раскумарили, хорошенько. Вообще, слушайте, ребят, что за снайпера прям, смотрите, прям идет. Идет, Идут килы прямо, смотри-ка. На! Хорошо. Так, ну-ка, Джеймс, давай-ка ты. Ах ты, сучка какая, уворачивается. Эй, не надо такого делать. Ты что? Ты что тут? По мне, что ли, стреляешь? На тебя понял? Вот так, в докидочку, так сказать, догоночку. Раскумаривайся давай теперь. Ох ты, это по мне уже вертолет стреляет даже. Настолько я опасный. Да сука, ты умрешь сегодня, нет? Ой-ой-ой, это вот -то по мне что-то что что меня. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Что э ты делаешь? Эй-эй, ну кусают меня, ребят, ну помогите, ну кто-нибудь. Где команда? Тима? Тимворк, это игра, как бы, командная вообще-то тут играется. А меня что-то никто не помогает. Ладно, ребят, сейчас с вертолетиком сделаем грязючку. Нормально, все. Не, не, не парься, ребят, все хорошо. Так, вот тут Энди какой-то. Хорошо, немножко раскумарили его. Ничего страшного. Тихо-тихо-тихо-тихо. Терряй, тих, тих, теряю, теряю висту, ребят, Теряю висту. Хвост оторвало нафиг. Давайте. Вот этого раскумарим немножко. Хорошо, все, ребята, сейчас, сейчас затащим, сейчас затащим. 100%. 100% инфа. Тихо, вот так делаем. Сейчас. Чуть-чуть. Хвоста не хватает, как будто хвостовая часть это рулевая, все-таки Нормально, ничего страшного. Нормально, все хорошо, все, все под контролем. Ух ты. Вот так вот. вот все, ч -ч -ч -ч. Сейчас еще что-нибудь откусят, кроме жопы. Будет вообще жопа. Как, да. Вот так вот. Оп, оп, оп, оп. оп. Вертикально пикируем на самолете, на вертолете. Все хорошо. Все под контролем, ребят. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Промахнулся. Так, у меня есть еще, еще одни ракеты. Вот так делаем. Ой, ой. Тоже мимо. Ничего страшного. Хорошо, все. Все под контролем. Все, ч все уже без контроля. Все оторвало, винт, нафиг мне страшно так это уже по мне раскумаривает кстати говоря слышишь по мне уже раскумаривает потихонечку тихо тихо тихо тихо тихо ребят тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо -тих. а мне помощь сегодня будет нет или типа там челики просто ну, покуривают задумчиво ух ты ни хрена себе ты заехал я что-то даже не ожидал тебя О -о -о -о! снесло крышу ребята снесло и крышу оружие все снесло каким хреном непонятно ну-ка сейчас мы его раскумарим быстренько раз хорошо что он как-то не Особо раскумарился, да? Ну да ладно, давайте возьмем артиллерию, ладно, пофиг. Попробуем тоже за нее поиграть, потому что это все за нее играют. Ну а мы что, отличаемся что ли чем-то? Нет, конечно, поэтому давай А че ты за мной поехал, слышишь? Ты че, тварь, офигел что ли? Сейчас мы тебя раскумарим, ты что думаешь? Сейчас мне как прямая наводочка будет на тебя, я тебе сразу с Ну почти попал же, слышишь? Почти попал, да хватит Че я тебе так не нравлюсь, слышишь, козел Давай я тебя взорву, хорошо И что ты... ты будешь делать Я его снес, а как отменить Я чела снес просто на артиллерии. Ну все, улетел Василий Так, у нас остается 2 минуты Мы побеждаем всего лишь на 2 очка Поэтому мы берем снайпера и как обычно Раскумариваем этот народ, потому что ну, что-то Они как-то не тащат наша тима еще один я, как будто бы Эй, эй вертолетик, слышь, вертолетик что-то шалит там. Вертолетик шалит. А мы его сейчас собьем. А нет, хрен, мы его собьем. Как, каким образом я собью-то его у меня? Нету ПВО. ПВО нету. Да хватит, что тебе я так не понравился, слышишь ты, козел? Что тебе надо от меня? Нет, ну что? Ну что опять-то 154 миллиарда человек на меня раскумаривают меня? Помогите, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Ну кто-нибудь, ребята, ну тут, ну, ну, ребят, ну. Ну, ребят, ну, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ребят, ну помогите. Что ж я... Ты что, ты крутишь-то меня? Я Ты что, думаешь, я тебя не затащу, что ли? Ну да, не затащу. Без оружия-то не затащу, как будто бы, да? Все-таки давай, давай, челик, улетаешь сейчас, улетаешь. Давай, давай, бах! Ну, почти улетел. Ему, по-моему, вообще пофиг, что-то у него слишком до хрена брони, как будто бы. Так, я вижу товарища вот там, вот Маузера стоит, вот там. Оп-оп-оп-оп-оп, вот так по нему град полетел, чикс, ракета сама на водяшечка. И улетаем, улетаем, улетаем. Ай-яй-яй, попу сбили, попу сбили, ребята. Попу сбили, прием, попу сбили, нужна помощь, нужна помощь. Срочная помощь. Медицинская неотложная, естественно. Так, по мне ПВОшка хреначит. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Плохо, плохо, очень плохо, ребята. Очень плохо. Ну нормально, я раскумариваю потихоньку, народ, Я ему сбил. Меня тоже сбили, ребята. Теряю высоту, теряю высоту. Прием, прием. Проблема, проблема. У вертолета осталась одна кабина, одна кабина, одна кабина, ребята. Нужна помощь, хелпа нужна, хелпа нужна хреново пойми, что у меня за пушки остались Я взрываюсь, ребята, я взрываюсь Взрываюсь, взрываюсь Взрываюсь, взрываюсь Взорвался Ну и ладно Оп, оп, оп, оп, оп, оп Вот так вот огневая поддержка с воздуха Чикс Перемещаемся вот так вот Мы его путаем, видите, просто он, он не знает где мы Потому что мы невидимые, мы секретные вообще войска. оп, оп, оп, по мне ПВОшка хреначит и хрен с ней, как говорится. Я вот тут раскумарю Челика хорошенько. Олег, Олег, опять Олег. Слышите, ребята, опять Олег. Олег, ты что тут делаешь? Олег, добрый день, Олег. Её ушел куда-то под воду. У меня подлодка теперь вертолетная подлодка. Где нибудь видели такое? А я вот только что изобрел. Вижу вертолет. Слышите, вертолет там раскумаривает народ. Не пускай раскумаривает, Это что? Ой, это по мне сейчас шмаль летела? Ни хрена себе ты, суши снайпер, Кристиночка. Кристиночка, ай, Кристиночка, слушай, а там стреляет ПВОшка, ее защищает кристиночку то Кристиночка, ну иди ка ты в жопу тогда со своим ПВО. Кристиночка, а хватит, хватит поливать по мне говном, ребята, помогите кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста, нужна хлпа, хлпа, ребята, хлпа, взрываюсь, взрываюсь, все, все взрываюсь, самоуничтожение, ребят, самоуничтожение, самоуничтожаюсь, давай. Нет. пролетел как фанера над Парижем, но мы победили, ребята, я вас поздравляю, это победа, друзья, это победа, сюда на базу. Ну что ж, наконец-то, спустя несколько веков, нашлась новая каточка. Итак, давайте возьмем вертолетик для начала. Потому что, почему бы и нет, с него у меня достаточно хорошо получается играть. Плюс-минус километр, как говорится. Вот. И, соответственно, затащим. Питер, Питер, Питер Пен, Питер Пен. Питер. оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп Хорошо. Раскумариваем потихонечку народ мы. Расхумариваем потихонечку мы на Ро... Вот так вот. Чикс. Оп. Оп. Оп, хорошенько. Его развернул аж. Оп, оп, оп, оп, оп. Тихо. Жопу сбивают, жопу сбивают. Ребята, жопу сбивают. Проблемы с жопой у меня. Конкретные сейчас происходят. Нужна помост, Помощь нужна, ребята. Помогай мне. Это что-то у меня там, слышите? Что-то какая-то сирена пошла у меня там. Эй, эй тихо, родные. А ты-то что в угол забился? У меня ракеты какие а, все, все, ребят, припесюлили меня, припесюлили меня, ребята, все, поймали на ошибки, на ошибки взяли. Так, поехали еще, еще, еще, боевой вертолет а там шоу здесь, на базе, давайте, ребята, 100% топово тащим, 100%. И мы побеждаем, ребята, мы побеждаем, браво, брависсимо, вообще потрясающе. Что ж, ребятушки, на этом прекрасном моменте нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что смотрели. Если вам понравился этот ролик, то обязательно загружайте свой царский, королевский лайк. Оформляйте подписочку на канал, пишите в комментариях, как вам это видео. Ну а я с вами прощаюсь, до следующей пятницы. А почему пятницы? Может быть и не пятницы, может быть и воскресенье, а может вообще никогда не увидимся. Кто его знает? Всем пока!